Женщина понимает, привлекает ли ее мужчина за первые 7 секунд. И если парень оплошал, выбраться из трясины женского неодобрения будет уже почти невозможно. И я решил первым сообщением в Тиндере отправлять шутки из аншлага. Самой не смешной и кринжовой программы в истории. Буду смотреть на реакции и пытаться понравиться девушке, сражаясь, чтобы она дала свой контакт. Как вы уже поняли, сейчас я буду начинать диалоги в Тиндере шутками из аншлага. Я уже подготовил пул девушек, налайкал их в Тиндере. Поверьте, я лайкал только тех девочек, которые по-настоящему мне по вкусу. Поэтому сейчас я буду начинать эти диалоги с огромным скрипом в душе. Потому что это будет огромный риск потерять то, что я налайкал. Это мэчи с классными девушками. Возможно, сейчас на ваших глазах я потеряю шанс встретить ту самую единственную, которую мне предстояло вести бы под венец. Но... Дроботенко не для этого шутки писал. Поэтому сейчас на ваших глазах я буду лишаться секса примерно на 2 месяца вперед. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Ребят, на самом деле, уже вот перед моими глазами 20 шуток из аншлага. У меня примерно как раз 20 девушек, которые ответили мне взаимностью в Тиндере. И я очень надеюсь, что меня спасет то, что я начинаю оригинально наш диалог. И потом я буду выплывать из него, как только смогу. В общем, наша задача на этот ролик довести девушку от шутки из аншлага до секса. Погнали! Смотрите, давайте, наверное, все-таки начнем с того, что я покажу свой профиль в Тиндере. Для того, чтобы вы понимали. Вот, смотрите, меня зовут Рома. Вот, Мои фотографии, да? И вот так вот выглядит мой Тиндер профиль. Я не могу сказать, что он грандиозный. Но уж извините, какой есть. Я видео, а не фото-блогер, Поэтому у меня, как бы, удачных фотографий не очень. Давайте, короче, смотрите. У нас, опять же, достаточно широкий пул Baby Girls. И, кстати говоря, некоторые из них поотваливались. Это нормальная тема. Блин, но грустная. Грустно? Кули. Ну, давайте с первой начнем. Не будем тут ковыряться. Вот смотрите, девчонка, да, Анна. Она дизайнер. И она в километре от меня. Ну, девчонка, я вам скажу, классно. Я до сих пор не знаю, будем ли показывать мы вам эти произведения женского искусства. Ребят, я лайкал красивых девушек. То есть, как бы, всех. Если я вас не лайкнул, то это произошло максимально матерически случайно. Не, правда, я выбирал тех, которые подходят мне по вкусу. Поэтому погнали. Первая же шутка. Первая же шутка. Я, конечно, частенько зависаю в соцсетях. Родители ворчат, но что делать? У каждого поколения свои интересы. У меня инстаграм. У отца по У меня по 100 грамм. Прости, Аня, реально, прости. Господи, как мне стыдно. Ладно, я часто зависаю в соцсетях, но что поделать? У каждого поколения свои интересы. У меня инстаграм, у отца по 100 грамм. Как мне стыдно на это просто ужасно. Слушайте, ну вот если честно, я бы отвечал на такое. Потому что, ну, это смешно, это тупо, это очень тупо. Я бы на ее месте хотя бы попробовал унизить меня за это. Ну ладно, хорошо, спасибо Сергею Дроботянка за это золотишко. Погнали дальше. Вторая ссылочка. мне кажется, что меня... Самая трудная работа. Я в ЗАГСе работаю. Иной жених перед свадьбой говорит прямо как поэт. Потому что через какое-то время он начинает понимать, почему медовый месяц называется медовым. Потому что в лип. Это видео нужно назвать, как я испортил отношения с 20 девушками за 15 минут. Я пишу это собственной странице, ребята. Вы понимаете, на какие жертвы я иду для того, чтобы вас повеселить? Я хочу просто посмотреть, кого я теряю. Давайте следующий наш претендент. Ксюша. Некая Ксюша. Ксюша 27. Очень интересная девочка, такая кудрявая. Ну вот, слушайте, у нее написано. психолог by education, but in my heart an actress. An actress. Ну, ребятушки. Может быть, она хотя бы вынесет мне диагноз. Давайте. Знаешь, часто мужики только через время понимают, почему медовый месяц называется медовым. Потому что в лип. А, мне очень стыдно это писать. Мне очень сильно стыдно это писать. А. Слушайте, ну возможно, возможно сейчас я для себя пойму, как мои заготовочки, с которыми я начинаю диалог, как они слабее на фоне вот этого золота. Вот мы сейчас с вами и выясним, кому из аншлаговских комиков перепадет. Хорошо, Ольга, давайте смотрим. Ну, Ольга такая, ну, красивая, смотрите, какая офигенная, такая прям интересная. Я вот так скажу, если вдруг я решил все-таки замазывать лица, вам придется довольствоваться только моими описаниями. И вот оно. Офиганная такая девка фактурная. Есть, блин, на что посмотреть. Люблю, пишет, золотую каемочку и сырники, не люблю оранжевый и цитаты Оша. Оша мы тебе и не будем, Ольга. Мы сейчас тебе будем толкать цитаты. Геннадий я напишу ладно цитаты оша не будет будет геннадия ветрова Итак, мужчина из средней полосы россии приехал в австралию первый раз увидел кенгуру очень долго молчал очень долго оценивал в конце концов сказал да ребята действительно ваши кузнечики крупнее вы серьезно, я должен это написать. Короче, пишу. Значит, мужчина из средней полосы России приехал в Австралию. Ваши кузнечики крупнее. Я напишу. Норм. Ну пока у нас, ребята, процент отвечаемости ожидаем. Просто возможно, возможно, сейчас видео, как у нас обычно заведено, нам отвечают, мы отвечаем на ответы, импровизируем, у нас все смешно, бойко, ну, мазорные ролики у нас. А тут у нас получается прямая, по которой мы летим в жопу женского отношения ко мне. Но, ну, как это обычно и бывает, результат вас удивит. Смотрите до конца. Погнали смотреть на Анну. Анна у нас, если вдруг я не показываю ее, вам рассказываю. Значит, Анна, ей 25 лет, она находится в 4 километрах от меня. Но я вам скажу, что яркая девчонка. Так или иначе, обратила на себя мое внимание. Время обращать ее внимание на Евгения Петросяна. Некоторые женщины считают, что измена мужа это предательство. Я бы предложил более щадящую формулировку. Измена это как курсы повышения квалификации. Вот Бля... Это отвратительно, это даже не шутка, это оскорбление Итак, вообще, хоть, хотелось бы обратить ваше внимание, что нам уже ответила одна девушка Но давайте сначала пульнем Ане этот шедевр Многие женщины считают, что мужская измена это предательство Я бы предложил это как курсы повышения квалификации Просто, просто на, просто держи Аня, разбирайся с этим, думай об этом, что хочешь Я честно скажу, если бы мне такое скину, у меня подгорело Жопа. Хотя, с другой стороны, ну, юмор очень важен, когда ты знакомишься с человеком. Но если для женщины любой плохой звоночек, это повод уйти сразу, то для мужчины, если девушка очень прям привлекательная, и мужчина ее прям очень хочет, то у него есть как бы несколько ступеней, которые он готов терпеть косяки со стороны женщины. Типа, ну, не мой немножко юмор, мы же там, ну, мы же не шутить там собираемся, елки-палки. У нас там серьезные дела намечаются. О, ну что сказать, да, ты супер. Смотрите, а Ольга-то оценила юморочек-то Геннадия Ветрова. Давайте успокоимся. Не паникуем Написала девушка. Мы держим себя в руках. Посмотрите, как действует профессионал. Bitch, я пишу. Веников не вяжем перед нашей встречей. Освежу в памяти весь его концерт. Бум, шакал лака. Есть какой-то компетишн по флирту. Если бы он был. О, поверьте. О, поверьте. Я бы... Пф, Ксюша отправила мне новое сообщение. О, посмотри, что мне написала девушка. Я написал, знаешь, что мужики только через время понимают, почему бедовый месяц называется медом? Потому что влип. Она пишет, так что, может тоже влипнем. Ксюша в 27. Вот это вот актриса, красотка, кудрявая, бомба, ракета, петарда. Лайк, like, Ксюня. Я пишу. Продолжая, как бы наш вайб, да, наш флер, а ты и плюс мед. Не слишком сладко получится. Как бы ну пикап, понимаете? Я же как бы не последний в этом деле человек. Ну, ребята, я вам скажу, что страсти накаляются. Ольга, какого лешего? Вы там где гуляете? В конце концов пишу. Ты так молчишь, потому что хвастаешься подругам нашим диалогом? Бум! Учитесь, ребята. Это не смешное видео. Это учитель по флиртованию спортивному. Итак, ладно, Яна. Давайте на Яну посмотрим. Яна, девка, конечно, привлекательная, база 0 37 у нас шуток вот вот сейчас пойдет восьмая и это у нас опять геннадий ветров лучшее лучшее выступление хорошо геннадий пожалуйста впечатлите ради бога я она болтает без остановки а... часами особенно по телефону болтает болтает иранюра что ты болтаешь там уже 10 минут как трубку положились, я никто не слушает что ты понимаешь зато никто не перебивает Давайте просто это немножечко преобразуем, да? Значит, пишу уже десятой девушке, никто не отвечает. Приятно пишу, точка. Наконец-то никто не перебивает. А -а -а -а -а -а! очень все плохо. Ладно, поехали. Как вы с ней познакомились? Говорят, вы так по молодости зажигали, как со всеми остальными, так и с бабушкой. А предложение на ней жениться, а вот предложение на ней жениться, сделали мне три ее брата. <реклама> Ладно, хорошо. Давайте, учитывая, что это прям очень плохая шутка, я хочу выбрать какую-то прям такую, знаете, девку, чтобы ну, чтоб вы все мне сказали в комментариях, ну, Ромчик, ты лох, конечно, что ты ей написал такую шутку. Все девочки, на самом деле, очень классные, которых я полайкал. Все очень красивые. Но надо, конечно, выбирать. Надо, ребята, выбирать. Да ты шо, посмотрите на эту девку. Ну, короче, девочка такая. Много танцую, люблю прогулки, велосипед, писать маслом, читать в парке, готовить блины, люблю то, чем занимаюсь, дюймовочка, метр шестьдесят Чувство юмора в комплекте Вот это наш человек, хорошо Значит, спрашиваю у деда своего Как ты с бабушкой познакомился? Как со всеми остальными, так и с бабушкой Предложение на ней жениться Мне сделали три ее брата Вот такой вот заход, сука В ну, вы должны понимать, что Тиндер это такая платформа Я лайкал этих девочек там пару дней И за это время уверяю Какая-то хотя бы одна из них Или может быть две уже удалили Тиндер Потому что это такая платформа, которую часто скачивают Разочаровываются или им быстро надоедает и они ее сносят Это я так сейчас себя успокаиваю Также, конечно, мы сами понимаем с чего мы начинаем Поэтому как бы наши шансы не то чтобы прям колоссально велики О, Ольга тут отвечает, еще бы Потому что сижу на стендапе и поддерживаю плохие шутки Чтобы ребята не грусти Thank <laughs> you. Мы попали к нужному человеку, как вы поняли. Так что можешь не переживать, с твоих тоже обязательно посмеюсь. Поддерживаю шутками, если что. Смотрите, этот человек заинтересован во мне после того, как я как бы пошутил шуткой Геннадия Ветрова. Видите как? Ладно. Какая у нас там была идея, да, от шутки из аншлага к сексу? Ну, давайте что-нибудь придумаем. Сейчас я пишу. Я попал на нужного человека. Остро нуждаюсь в поддержке в ближайшие дни. Пишу, все, без смайликов, херяликов, ничего такого, это не в моих правилах. Я обещаю принять Необходимости посмеяться пишу тогда лучше всего подойдет мой секс Смотрите, как я ей пошутил, и как бы НЛП программирование запустил. Она такая, ага, этот человек, секс. И когда начинает уже, знаете, эти два понятия между собой, ну, как бы, ну, вы поняли. Так, хорошо. Ольга ответила, смотрите, замечательные какие братья у твоей бабушки. Она проигнорировала уровень тупости. Я пишу, надеюсь, у тебя есть братья? Она говорит, нет, видно, замуж не судьба. Как бы, понимает, к чему я веду. Я пишу, а у тебя котелок варит. Но разве свадьба, это самое Главное. Нет, конечно, но какой был вопрос, такой был и ответ. Ольга вежлива, она мила со мной, она меня как будто жалеет, что я написал. Я пишу, не-не-не, я просто исключаю все риски. С самого начала свадьба не главное, Оля, зеленый свет. Смотрите, я на всякий случай сделаю тут одну этическую оговорку. Девушки, если вдруг я все-таки решу опубликовать это видео, показывая ваши лица, и вам это в какой-то момент не понравится, вы в любой момент можете написать мне в директ по этому инстаграму. Кстати, подписывайтесь все, как и на этот канал. Как я преобразовал эту речь в подписки и пишите мне в директ, скажите убери меня, пожалуйста, я уберу тут час. Уже можно это сделать, даже, даже когда ролик загружен на канал. Посмотрите, Ольга, она прям поддерживает разговор. Вот это, кстати, вам, девочки, надо поучиться. Не просто вопрос-ответ, вопрос-ответ. Девочка сама задала вопрос. Какие обычно идут исключающие вопросы? Сейчас напишу. Следующий такой. Тебя <laughs> не смутит, если я буду божественен в постели. Изи. Ой-ой-ой. Блин, аж два раза отправилась. Ну ладно, это не беда. Смутит, конечно, все, что редкое людей смущает. Но я сделаю невозмутимое лицо, так что не Она меня уделала. Где-то девчонка меня уделала. Класс, так сказать, создашь для меня привычные условия. Ну, типа, девчонки обычно спят со мной с покер покерфейсом. Мне пора открыть свой тамблер, где я объясняю свои шутки. Мои вопросы закончились, если у тебя тоже можем назначать встречу ладно идем дальше А нам другая ольга ответила между прочим пишет ты можешь тут уже забить себе место это было оскорбительно это было оскорбительно сейчас я пишу меня никогда так не оскорбляли но с другой стороны это выделяет тебя на фоне остальных так окей давайте пусть будет так хорошо у нас какая была ссылка я вообще не помню какая давайте будем идти с конца говорит, у меня код в прошлой жизни, наверное, был милиционером. Каждый день проводит опись имущества. Опись имущества. Опись. О как мне это писать? Опись, опись, опись. Ладно, я напишу просто опись. Пишем следующий красавицы нашей. Смотрите, у нас дальше. Дальше у нас идет Анастасия, симпатичная девочка. Вот ухоженная. Умеет красиво сидеть и фотографироваться. Ухоженные волосы у девчонки. В общем, Анастасия. Пишем. Мой кот в прошлой жизни, наверное, был милиционером. Каждый день проводит опись имущества, сука. А -а -а -а. вот такой вот Настя, блин, факт. Вот что хочешь с ним, то и делай. Просто оп! Все девчонки, которых я полайкал, все суперские. Ну и вот Оксана 24 своих года. Такая девка явно схватка. У нее взгля во взгляде написано: сука, напиши только. Извините. Я уже просто шизею, понимаете? Так, хорошо, ребята, это все, конечно, шутки шутками. Вот это последний наш человек на сегодня. На базаре! О. Покупатель возмущается, что это за мед вы продаете? Это не мед, это жженый сахар. Я понимаю, между прочим, в этом деле. А я вас и не обманывал, спокойно отвечает продавец. У меня четко на ценнике написано, мед липовый. Хорошо. Значит, на базаре покупатель говорит: это у вас не мед, это жженый сахар. Так и написано, мед липовый. Мне ужасно стыдно. Я сейчас, все, уже как бы заканчиваю нашу съемку на сегодня. Подожди, подожди, Анастасия написала. Хорошо. Анастасия, вот это ты, блин, красотка. Умничка. Я пишу, так может заведем общего? Или ты не любишь жить с кем-то и кормить? Она пишет, да, кажется, это про меня. Я пишу, ну что ж, секс без обязательств, так секс без обязательств. Интересно, ничего смешного, кстати, как я подвел? М? Тоже не нравится, все и не нравится. Я пишу, а что же тогда нравится? Главное употреблять слово "шоу". Ты кажешься ближе людям, ну, ближе к народу. О, я Яна ответила и улыбнула хорошие собеседницы. О, посмотрите, это вовлекло человека. О, тебе прямо уже, я должен рассказать и как мое лето, серьезно? Ребята, аншлаг, у нас неплохая конверсия, надо посчитать. Вот посмотрите, пять человек нам ответили на шутки из аншлага. Вау! Ребята, тема беспроигрышная. Так, хорошо, как твое лето? Без тебя? Не очень. Я думаю, что это хороший задел на завтрашнее общение. Ну и наконец узнаем, что нам ответила на Нравится, когда все по кайфу. Тогда и обязательств можно накидывать. Я говорю, а я предлагаю сначала накидаться, а потом уже кайфовать. Ладно, ладно, ребята, все, пора перемещаться в следующий день Ну вот, следующий день Нам написала несколько девушек Она написала Заготовочка у вас, конечно Я ответил Я лучше проявляю себя в импровизации Но это надо видеться Как бы надо Знаете, есть такое выражение Чем меньше девушек мы любим, тем больше нравимся мы им Я не знаю, как можно хуже относиться к девушке Чем прислать ей шутку из аншлага в качестве первого сообщения в тиндере Поэтому мы тут еще добавили еще большего безразличия и сказали: это надо видеться. Надо, как бы посмотрим на реакцию Анны. Анна, кстати, я вам скажу, девочка явно со вкусом. Ну ладно, дальше что у нас? Смотрите, а у нас Ольга, с которой которая там успокаивала стендаперов, написала: что как бы один-один. Я, я пишу, предлагаю реванш. Так. А, Яна мне написала. Яне, я пишу, что 10 девушкам ответил, приятно, наконец-то никто не перебивает. Как твое лето? Я пишу, без тебя не очень. А твое? Она пишет, вот мы наконец-то и нашлись, и оно станет ярче. Если кто-то не знал, что такое флирт... Вот он. Я пишу. Ну, конечно, чем мы ближе, тем и ярче. Потом смотрю. 9 километров разница. Я пишу. 9 километров. Это несерьезно. Пока что до сих пор пасмурно. Вы чувствуете? Вы чувствуете сексуальное напряжение? Если у вас сейчас упала там икона или просто любой другой предмет в комнате, это от сексуального напряжения, это нормально никакой мистики. Пишет. Уже на и есть солнышко. Я пишу. Это ты про меня. Без смайликов. Она пишет, of course. Ребята, ну это флирт, понимаете? Это, это то, как я живу, это моя жизнь, это флирт. Хорошо, она пишет, быстрее, чем вчера. Отвечаешь, я пишу, ну вчера я дал тебе время понервничать, посоветоваться с подругами, поискать меня <laughs> в инстаграме, влюбиться, проще говоря. А теперь, когда все готово, можем и встретиться. Неплохая стратегия. Я чувствую себя демоном просто. Я пишу, ну тогда давай придумывать тактики и планы нашей встречи. Ну и даю свой как бы инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм. там очень много интересных с классные публикации, много э, возможностей поучаствовать в моих роликах. И все это там. Ссылка вот пфф, везде, <laughs> везде. Яну, мы точно пригласили. Яну мы пригласили на кофе. Итак, хорошо. Окей, Оксана написала. ха-ха-ха, сегодня вечер шутеечек. Я пишу, Оксана, со вчера каждый твой вечер. Вечер шутеечек. И чтобы было максимально понятно уровень. Понятен уровень крутоты Собственно, смайлик в очочках Очковый, так сказать, смайлик а, Ну смотрите, что у нас получилось Вот давайте посчитаем У нас тут выходит Нам ответило 7 девушек, ребята 7 человек нам ответило Из 14 Это 50% девушек отвечают на шутки из аншлага Отвратительные шутки, которые я стеснялся писать И они на это отвечают Типа, нормальная тема Спасибо, что они, привет, как дела? Осталось проверить, кто в конце эксперимента Останется, ну реально, максимально склонен там ко встрече но сейчас наша задача какая напомнить всем остальным девушкам что вообще-то мы тут написали им лучший заход в галактике хорошо вот ксюша я пишу а ты плюс мед не слишком сладко получится ну давайте просто ну как-либо зацеплять людей ладно потерплю надо какую-то зацепочку написать пишу сэкономим на десертах к Кофе. Я доволен. Хорошо. Выгребаем из наших жоп, в которые мы заплыли. Итак, хорошо. Ольга, у нас тут забыла нам ответить. <свят> Тупо забыла. Смутит, конечно, все, что редко людей смущает, но я делаю невозмутимое лицо, так что я не бережу. Класс. Я пишу, так сказать, создашь для меня привычные условия. Мои вопросы закончились. Если у тебя тоже можно назначить встречу. Я напишу, рад, что ты согласна. Пишу, жду инстик. Давайте посмотрим. Я еще зайду сюда через пару часов, посмотрю, как успехи. Итак, по-моему, мы всем написали. Вот реально, всем, по-моему. У нас, кстати, первая победа. Яна дала мне свой инстаграм Буду заходить смотреть. Ребята Я беру еще паузу на несколько часов После чего я захожу сюда и мы подбиваем Финальные итоги И вот вечер следующего дня Сейчас мы с вами подводим Ребятушки итоги У нас уже есть одна девчонка, которая предоставила нам Свой инстаграм и вот посмотрите Есть еще одна, есть еще одна Привет, я что-то вчера заснула, пока думала Над вопросом для тебя, а сегодня Целый день в работе. Вот и все Я думал уже, что мы ее потеряли, при этом мы вели такой себе диалог прямой. Типа, если вы не помните, я задал вопрос по поводу женитьбы, исключил, что она хочет свадьбы, говорю, мы вопросы закончились, если у тебя тоже, можем назначить встречу. Рад, что ты согласна, жду институт. Она оправдалась за то, что не ответила вчера и дала инстаграм. Две девушки готовы встретиться после того, как я начал диалог с шутки из аншлага. Я, короче, ставлю лайк на это сообщение и идем пока что дальше. Итак, Анастасия, да, вы помните, она сказала, нравится, когда все по кайфу, как у коржа. Тогда и обязательства можно накидывать. Я пишу, а я предлагаю сначала накидаться, а потом уже и кайфовать Она пишет, например, что из животных только собаки Я пишу, ну давай сначала напьемся, как свиньи А потом уже все решим Она пишет, ну тогда я начинаю <смех> Смешно Я аж лайкну, но это, это заслуживает Я пишу, ок, действуем, как... Обычно только, когда напиваемся, пишем не бывшим, а будущим. Ну и мой любимый смайлик в очках. И она пишет, я так всегда и делаю. Бывшее неинтересно. Не, я просто пишу, ну тогда давай писать друг другу в инстаграм. Сегодня. Как бы намекаю. Так, хорошо. Ольге, я говорю, я предлагаю реванш. Она говорит, предложи. Я напишу, предлагаю предлагать в директе. Пусть будет так. И вот Оксана, последняя, которая из тех, кто нам все-таки ответил. Даже Ксения отвалилась, которая кучерявая, такая вроде бы сначала на энтузиазме. Давайте я просто в грядущем Роликах скажу, кто еще ответил. Так, хорошо, каждый вечер шутечек. Она пишет: где же тогда сегодняшняя шутка? Я пишу: у нас не будет секса на этой неделе. Шучу. Оу, oh, щит, вот как дела делаются, бич! Она говорит, очень оценила. Это смешно. Ну, в инстаграме я еще смешнее шучу. Итак, вот какая у нас с вами статистика. Вот Яна у меня уже в инстаграме Ольга у меня уже почти в инстаграме Это мне осталось ее только туда добавить Этой Ольги я предложил предлагать в директе, И она также скинула мне свой клевый инстинкт Этой Оксане Я как бы намекнул Намекнул на то, что у нас будет секс на этой неделе. Блин, ну как-то я, наверное, его да? Ну ладно, хорошо, это же шутка. Она мне сейчас подыграет, и там уже посмотрим, шутка это была или нет. Оксана тоже скинула свой инстик. Вот. И вот Анастасия, значит. А я пишу, ну тогда давай писать друг другу в Инстаграм. И Анастасия скинула мне свой инстик.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 Что ж, ребята, ну я вам так скажу, у нас пока что, вот наконец этой съемки, уже 5 инстаграма, нам ответило 7 девушек из 14, 50% девушек, которым я написал шутку из аншлага в тиндере, в качестве первого сообщения, половина ответила, и пока что 5 инстаграма уже, я до конца монтажа, возможно, подкорректирую итоговое число, и если оно изменилось, то вот, Шучу, конечно. Таня, которой мы написали песню Меладзе, естественно, нам подпела, а курчавая красотка Ксюша сказала, что у нас идеальный матч. Засчитываем их Так или иначе, результат меня крайне удивил, если честно Подписывайтесь обязательно на этот канал Для того, чтобы не пропускать подобные и бесподобные ролики Обязательно переходите на мой инстаграм Там тоже много чего интересного Ну, тикток, все вот эти дела Ну, тут, наверное, на экране появятся какие-то ссылки Обязательно смотрите вот это видео на моем канале Оно супер, оно просто супер Ну и, конечно, ребята, будьте аккуратны Дома сидите, в масочках ходите Будьте счастливы Всех целую и пока